Не одеть. Только с меня чур не смеяться никому. Нет, я еще не одела. А ты уже смеешься. сейчас наши соседи увидят, какие мы. Но сейчас у нас, как и у вас, наверное, очень много времени. И мы решили поиграть в челлендж. А какой челлендж? Вы сейчас узнаете. А перед тем как мы начнем играть в челлендж, подпишитесь те, кто еще не подписался. Да, и нам будет очень приятно. Ну что, начнем? Да! Давай! Поехали! Оказывается, из простых предметов, которые есть у всех дома, можно сделать игру, можно сделать челлендж. Вот мы решили сделать челлендж в таких бутылок с водой. Сейчас вы увидите, что мы из этого придумали. А еще, как бы это смешно не было, нам надо будут вот такие вот колготки и такие вот мячики. И это будет у нас инструмент. Не засовывается. А, помоги. Засунем его до самого конца. Если нету мячика, можно сделать что-нибудь другое. Вот здесь мы использовали обычную кухонную соль. Готово? Да. Так. Вот эти колготки, инструменты у нас готовы. Отложим пока что. И будем выстраивать бутылочки Готово! Одеваем теперь инструменты на голову. Так, ты брызнячку оставила. Вот колготки. <связывай> подожди, подожди, давай я тебя одену. <связывай> ну подожди, поли, подводись ко мне. Боком, боком. Вот как шапочку. Твои <связывай> же колготки. Стоять. Так. Эту вот штучку мы завяжем. Ближе, чтобы она не болталась и не мешала. Вот такая вот Алина. Ложись. Красота. А я буду вообще красавица. Как мне одеть? Только с меня чур не смеяться никому. Нет, я еще не одела. А ты уже смеешься. Там сейчас наши соседи увидят. Какие мы. Ну как? Вот без зеркала кто-нибудь дал. Так. Не могу завязать. Поможешь? Надо закрутить. И куда-то там засунуть. Вот. А. О! А теперь моя заставка. Ну что, поехали. На старт. Стоп! Внимание! Так, не честно. Давайте попробуем еще раз. Потому что надо сделать без рук. Хорошо? А теперь я выиграю. Нет, нет. Ставь, ставь опять бутылочки. Давай. Ставь. О, у меня тяжелая вот эта вот гирка. Гирка тяжелая. А ага, да, у тебя О, <связь> Видишь, как она легко? Давай, галлю... ставь, ставь, ставь. Итак, на старт, внимание, внимание. Маш! нет, на старт, внимание, маш! Марш! Чтобы он решил, кто выиграл. Давай, ставь бутылки. Быстро. На старт? Внимание. Мадж пошли. Как интересно. И, и я я, я Веселый челлендж, друзья, с бутылочками. Если вам понравился такой челлендж с бутылками и с колготками на голове, можете тоже сыграть, чтобы вам не было скучно. Бам бам бам бам бам бам. всем тем, кто досмотрел до этого момента, мы, мы говорим спасибо. спасибо! До новых встреч, друзья! Мы всех любим и всем